Представляем вашему вниманию рукав пожарный 25 диаметра. Материал изготовления рукава – латекс. Длина – 20 метров. Рукав идет в комплекте с перекрывным стволом, который позволяет не только перекрывать поток воды, но и регулировать ширину струи. На другом конце рукава находится латунная избовая муфта 25 диаметра, с помощью которой рукав подсоединяется к пожарному крану. Рабочее давление рукава – 10 атмосфер. Максимальное давление 16 атмосфер. Ствол изготовлен из пластика и крепится к рукаву металлическим хомутом. Также металлическим хомутом крепится и муфта. Рукав следует хранить смотанным в бухту. Рукав, напорный с перекрытым стволом 25 диаметра, применяется в качестве первичного средства тушения возгорания в квартирах на ранней стадии их возникновения.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 Обращайтесь, рады будем вам помочь.